Всем привет, я Ксения Собчак. Ксения Собчак. Я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Всем доброго времени суток. Ксения Собчак человек неоднозначный и относиться к ней можно по-разному. За последние годы я заметил кардинальную перемену в личности Ксении, которая стала успешным и весьма известным оппозиционным политиком. Ксения 2007 и Ксения сейчас это не одно и то же. Кто меня не любит, вы просто мне завидуете. Тем не менее, для многих из нас Ксения это по-прежнему телеведущая, светская львица, блондинка в шоколаде. А теперь я поясню подробнее, почему я не приветствую выдвижение Ксении Собчак на выборы, и тем более, почему я не буду голосовать за нее. В современной оппозиции Ксения Собчак это как пугало. Большинство русского народа, которое по сути является люмпен-пролетариями, пусть это даже и протестно настроенный народ, их все равно отталкивает тот образ светской львицы, которая по сути является Ксения Собчак. Учитесь не жить, как я. Как я, блондинка в шоколаде. И если обратить внимание на ее слова, часто они расходятся с общенародным мнением по тем или иным вопросам. К тому же многие из сознательных представителей представителей оппозиции отнесутся к выдвижению Ксении с иронией. Да что там говорить, даже уже Зюганов успел посмеяться над этим. Здесь сложно сказать, замешан ли во всей этой ситуации Кремль, но однозначно Кремль выиграет при выдвижении Собчак и не выдвижении Навального. Поскольку если на выборы пойдет Собчак и не пойдет Навальный, это будет полный слив оппозиции. В Кремле постоянно говорят, что Навальному нельзя баллотироваться в президенты, а Собчак выходит